Попробуем парию в деле. Посмотрим, насколько она отличается от Итальки. Она также фул прокачана, как и Италия. Стоит она, правда, на полляма дешевле, чем Италия. Посмотрим, есть ли существенная разница в характеристиках что ли. Правда, конечно, трасса, по-моему, далеко не самая лучшая для такой проверки. Потому что ралли тут, по-моему, бездорожья будет много. Я еще на блин, ни разу не ездил. Не знаю, как это получилось, конечно. Но тут же Италия ГТО на, типа, песке, бездорожье ее пипец сложно удержать. Посмотрим, как будет вести себя паре. Спасибо, что хотелось в самом впереди. Потому что где-то в середине, оказывается, с контактной гонкой, это жесть полная. Это сразу можно считать конечное. Ну да, старт у нее не такой резвый, как у Италь. Совсем не такой резвый. Такой спокойный, размеренный и... По весу она меня уже, ну вот я уже чувствую, что она по весу она гораздо тяжелее, чем Италия. Вот чувствуется реально тяжесть машины. Не знаю, мне пока что стремно газ в пол вжимать и топить. Ай-ай Ай-ай-ай, это за что? Не, ну, кстати говоря По бездорожью, в принципе В принципе, она валит хорошо Ну, как минимум, как минимум э, Довольно удобно То есть ее несложно удерживать на бездорожье Италия там вообще, блин Шаг влево, шаг вправо, это все, это конечное Она прям у нее управление, прям супер лезвая, ее изи, чтобы она занеслась. Это держится, в принципе, неплохо. Я же говорю, разгон у нее, конечно, не такой бодрый, как у Итальки. Но управляется она заметно полегче. Прям заметно полегче. Но пацан там тоже на паре. Главное, чтобы он меня сейчас не столкнул отсюда. Это а я ненавижу таких мразей. Вот он пытается, пытается. Урод. Иди в сраку, иди в сраку, чел. Ну блять. Ну вот я, не, я ненавижу таких людей. Я вот готов их нахуй убивать просто. Просто нахуй убивать. Типа, я помню один раз. Э перед финишем в одной из гонок типа чела толкнул типа просто, чтобы занять первое место но вот когда ты посреди гонки типа, специально выталкиваешь кого-то сука, не знаю, прям вымораживает дико но я его уже, блять, хуй догоню Но опять же, я еще ехал так довольно осторожно, потому что я трассу не знаю я первый раз мне на ней как оказалось Я надеюсь, карма его настигнет и он там где-то запорится. Я думаю, уже где-то финиш. Ну что я могу сказать про парию уже? Вот даже не знаю, сколько за три минуты езды на ней типа. Она неплоха, она очень неплоха. Не знаю, как насчет э, скорости, но она вероятнее всего. Чуть-чуть медленнее, чем Италия, но она управляется лучше, однозначно лучше. Да, по бездорожью эта тачка себя явно лучше показывает, чем Италия. Хотя, может, у меня руки просто такие, типа, если... Ну, типа, опять же... Сам зафейлился только что На ровном месте Руки у меня скорее все такие И Италия, наверное тоже будет нормально Управляться на бездорожье Если приловчиться Второе место Такое конечно Уродец, Уродец Таранищий что поделать Как то так ребятки Спасибо за просмотр Встретимся в новых выпусках Всем пока